Пошаговая система по выходу на доход начинается с чата «Старт без вложений», куда мы добавляем сами своих партнеров. Здесь всего 5 сообщений и прописаны первые действия. И здесь все последовательно. Проходим апгрейд карты для того, чтобы она стала именной. В реквизитах появляются имя и фамилия. Далее привязываем карту к Мирпэй, чтобы оплачивать телефоном. Тоже на скринах все показано, как привязать. Пополняем карту через СБП а также на видео можно посмотреть, как это сделать, просто по номеру телефона. И оплачиваем уже все свои обычные траты в любом магазине абсолютно. Здесь также дается ссылочка, чтобы зайти в партнерский кабинет, где будем отслеживать доход. Как только провели покупку всего лишь от 100 рублей, повторюсь, абсолютно в любом магазине, это либо офлайн либо онлайн покупка, пишем, одному из администраторов дежурному, чтобы добавили вас на первый шаг обучения. Для того, чтобы научиться настраивать входящие заявки, чтобы люди сами писали, применяя готовые методы и готовые материалы, достаточно пройти всего три шага.